друзья всем привет сегодня я сделаю нечто такое что нежелательно и запрещено во многих городах поэтому я вас очень прошу не повторяйте за мной это можно делать тем у кого свой Дом загородный, да, либо же если вы живете в частной квартире, но у вас есть возможность выйти на берег, как у меня, я живу через дорогу от Днепра, если есть такая же возможность, вот я сегодня вышел, быстро пожарю и убегаю домой. Кумбрию почистили, не обязательно это делать на природе, это можно сделать и дома, но очень важно не солить, не перчить, никаких специй, ничего здесь не нужно. Друзья, важный момент. Я осознанно не использовал полноценную решетку, чтобы не придавливать рыбу, чтобы когда мы ее будем снимать, чтобы не оставалось на решетке мяса. Мне все-таки хочется красиво подать, чтобы она не развалилась. И второй момент. Апельсин. Обычный апельсин. Перевернули и поливаем. Все, друзья рыбка готова жарилась она буквально минуты по 4 наверное по 5 с каждой стороны апельсиновый сок сделал вот эту глазурь красивую плюс насытил рыбу рыба морская с цитрусом очень хорошо сочетается и сейчас я ее заворачиваю в фольгу Прежде посолю, потом заворачиваю фольгу и убегаю домой, чтобы не нарушать карантин. Не повторяйте за мной и повторяйте, если вы живете в частном доме. Подписывайтесь на канал, лайкайте, делитесь видео. Будем делать вкусные ролики. И да, забыл. Подписывайтесь на инстаграм. Китчен два нижних подчеркивания. Go! И там вы сможете приобрести мангалы, как стационарные, так и переносные. Все, всем пока!